Йоу хеллоу! Этот великолепный арт завалялся у меня с июля прошлого года. Как же так получилось? Сейчас расскажу. А ты подпишись на канал и черканье чего-нибудь в комментариях. Итак, 9 июля мне написал один из руководителей тогда еще TX с предложением сделать арт для нового ивента. Я согласился, мы обсудили суть арта и к вечеру он был готов. Я решил не публиковать его до официального анонса ивента, и так получилось, что это ожидание продлилось ровно 10 месяцев. Почему я не стал ждать дальше? Потому что, судя по моим вопросам, в течение этого времени прогресса особо не было. Что ж, кажется, это все. Наслаждайся процессом и взгляни на классный результат в конце ролика. Thank you. Арт можно посмотреть по ссылке в описании. Кстати, в процессе новая версия моей собственной игры. Если не в курсе, жми на один из роликов на экране. У микрофона было Эверест с 9 мая.